Всем привет, друзья! С вами Артем Артемьев, Масло Масляное. И сегодня мы находимся в Нагуше, на водохранилище Нагуше, национальный парк Башкирия. И сегодня мы решили так активно провести выходной день. Сейчас поедем, покатаемся на квадроциклах, покупаемся и все остальное. А, ну а сейчас у нас пока 8 утра, здесь глухая тишина, воскресенье. Вчера, видно, ночью все гудели. Сегодня он туалетами начинает хлопать. Ну а так, вообще бодрое утро. Да, вот такая вот красота сзади меня. Мы сейчас находимся на КПМ. То есть э, ждем еще людей, кто подъедет. И потом все вместе поедем. А вот там сзади меня лодочная парковка. Ну как-то так. Еще куда-то повел. Еще куда-то повел. там? Короче, там когда просто попросили, чтобы какая то посмазывали Вы ее не, не взят? Да. Трава, наверное, да? Да. Я кричал, кричал. Все затепло. Надо было, да? Да. Да, А, мне послушалось что быстрее